Добрый день, уважаемые выпускники подготовительного факультета Казанского федерального университета. Мне очень жаль, что в этот праздничный знаменательный день меня нет рядом с вами. В то же время, искренне, от чистого сердца, от имени руководства Казанского федерального университета, я хочу поздравить вас с окончанием вашего обучения на подготовительном факультете, с окончанием годовой образовательной программы. Это действительно очень важное событие. Вы изучали в течение этого года русский язык или английский язык, а предметы на русском или английском языке в зависимости от того, какое направление вы для себя выбрали. Вам предстоит вступительные испытания в Казанский федеральный университет либо в другой университет Российской Федерации. Это не так важно. Самое важное то, что вы выбрали для себя российское образование. Именно эту образовательную траекторию, а возможно, в дальнейшем и профессиональный маршрут. Российское образование ценится во всем мире. И очень приятно, что в вашей семье вы лично приняли именно такое решение. Действительно, Казанский федеральный университет был для вас семьей, домом в течение этого года. Вы жили в наших общежитиях, вы обучались в наших зданиях, в наших помещениях, вы познакомились с большим количеством преподавателей, с нашими институтами, и, наверное, уже сделали для себя выбор той траектории, того маршрута, которым вы последуете в течение а, следующего периода обучения здесь, в Российской Федерации. Очень хотелось бы, чтобы вы запомнили этот период на долгое время. И, конечно, я уверен, что в течение этого периода вы грамотно, качественно освоили ту образовательную программу, то образовательное содержание, которое вам предложено было нашими педагогами. И успешно, уверенно, Примите участие во вступительных испытаниях и эффективно пройдете и поступите на то направление, которое для себя выбрали. Я еще раз хочу пожелать вам успехов, удачи. Пожелать вам уверенности в себе в ваших предстоящих испытаниях. Закончив подготовительный факультет, сдав экзамены, наверняка у вас будет возможность вернуться домой и перед началом уже учебного года встретиться со своей семьей. Поэтому всего вам самого наилучшего. Желаю вам счастья.